Ну, коротко, наверное, что сказать, вышли, забили быстрый гол, как-то чуть-чуть расслабились, наверное, в этом плане, что думали, что может быть легко будет. Пропустили ненужную контратаку, где пошли в прессинг, не заиграли чуть-чуть и с фланга пропустили гол. Второй тайм, видите, немножко прибавили, заработали пенальти, не реализовали, плюс были моменты, где должны были реализовать наши наши наши моменты которые мы создали в принципе наверное все единственное что еще хотелось пожелать там э, кириллу вергечку наверное травму получил это вот это конечно не очень хорошо но в футболе к сожалению такое есть здоровье уважаемые журналисты вопросы будут Спасибо. Спасибо. Спасибо.